Глютамин. Набор массы плюс мощный иммунитет. Глютамин относится к условно необходимым аминокислотам. При нормальных обстоятельствах тело может вырабатывать самостоятельно. Но в определенных случаях, при тяжелых тренировках, например, прием глютамина необходимо увеличивать в форме пищи или добавки. Ибо на фоне стресса, физическая нагрузка, нехватка сна, снижение температуры, потребность в нем растет. До 60% глютамина используется в мышечных тканях. Но он также необходим для нормального функционирования печени, легких, мозга и кровяной плазмы. Глютамин можно получать из естественных источников, таких как яйца, куриное мясо, свинина, говядина и молочные продукты, особенно творог, а также белый рис и кукуруза. Но поскольку при работе на массу потребность в глутамине резко повышается, для закрытия его дефицита можно просто начать есть больше белковой пищи, как вариант. Но при этом повысится и калорийность рациона, который в итоге может обернуться увеличением числа складок на Поэтому, хоть глютамин и можно получать из пищи, но если цель набрать сухую мышечную массу, использовать его все же лучше в виде добавки. Глютамин обеспечивает нормальное функционирование кишечника и иммунной системы. И что крайне важно для бодибилдера, помогает удерживать оптимальный уровень азота в крови. То есть, с одной стороны, повышает качество тренировочного процесса, усиливает эффект пампинга, а с другой стороны, предохранять уже набранную мышечную массу, от огня, катаболизма. Помимо этого, есть у этой аминокислоты и другие плюсы. Глютамин снижает боль в мышцах после тренировки и ускоряет процесс восстановления организма. Стимулирует синдез тестостерона и гормона роста, в главных гормонов для набора мышечной массы, и увеличивает запасы гликогенов в печени и в наших мышцах. Другими словами, глютамин позволяет тренироваться дольше, жестче, энергичнее и при этом успевать восстанавливаться между занятиями и стабильно набирать массу. А мощный иммунопротекторный эффект глютамина в нынешних коронавирусных условиях возводит его на пьедестал необходимой спортивной добавки для каждого тренирующегося бодибилдера. И еще, глютамин – это одна из наиболее доступных по цене аминокислот, используемых при наборе мышечной массы. Простая, безопасная, эффективная и дешевая. Принимать глютамин нужно дважды в день. Одну порцию сразу после тренировки, вторую – на голодный желудок перед сном. Дозировка приема глютамина зависит от общей массы тела, то есть, чем больше атлет, тем больше глютамина ему нужно. Но обычно это от 6 до 12 грамм глютамина в сутки. Однако, многие бодибилдеры, особенно с большим весом тела, получают эффект от этой спортивной добавки в объеме 20-40 грамм глютамина в сутки. Эта аминокислота является природным соединением и не вызывает побочных эффектов, даже при многократном превышении указанной дозировки. Переходи по моей активной ссылке, получи скидку в минус 37% и заказывай на сайте MyProtein качественное спортивное питание.